Телевизор, кино и компьютер, как вино, преисподню окно. Разноцветный экран оболестил христиан, разложивших в греховном азарте. Телевизор, кино, и компьютер, как вино, поклонились ему, как о старте. Современный канал. Мерзость бездны пригнал с преисподней эта приманка, Чтобы пили ту муть и тебя обмануть, Чтоб ты стала пустой, христианка. Враг стыла тыла зашел, голгов и отвел, Своей снедью заполнил зазоры, Чтоб ты это вкусил, мерзость сердца впустил И лишился Господней Прикрыть правдой ложь и привлечь молодежь Пошли в ход все библейские фильмы А внутри пустота, нету в сердце Христа Производство небожие фирмы У экрана сидеть и Блудмира смотреть И без Бога в рехе разлагаться Опустеет душа, добровольно греша это значит на гибель остаться. Твои взоры манит сатана как магнит, Как хозва и Самсона Далида. Вот вам, молох теперь, Преисподнюю дверь и эфесская вновь Артемида. А в похлебке врага лишь одна шелуха. Зло с добром переплетено ложью Чтоб тебя заманить, Жизни вечной лишить, Забыв ласку Великую Божью. Никакие артисты Не могут сыграть Мужей Божьих святых поведения. Так зачем же Сегодня на лгать, Заменив кинофильмом служение? А какой же артист В мире может быть чист? Ведь у Бога Совсем нет артистов, Миллионы поют И на небо идут Те, кто кровью Омыты при чистой. Телевизор, кино И компьютер, Как вино, Преисподню окно И влечет оно Миллионы Матерей и детей, Даже сильных мужей В ад, где будут Искрежет Истоны, а святое письмо дает жизни зерно, Это Библия вечной доктрины, Там один только стих, Выше тысячи книг, И выводит ко свету с пучины, Там сияет для нас вечной жизни алмаз, И различные виды питания, Чтобы нам не упасть, И совсем не пропасть. Братья, сестры, держитесь, писания. поражается ум через дьявольский шум, Пустота возникает пролома, Реки мутной воды навлекают суды И заводят пределы Содома. Слово страшное, яд, отравляет твой взгляд, Череп голый, две кости скрестили, очи, только вперед, где спаситель идет, там, где к Богу душой прилепились.